Вспоминаю проклятые ельцинские годы. Годы без Путина, без стабильности и без патриотизма. Тогда свобода была в такую же диковинку, как и первые мобильные телефоны. Тогда телефоны нужно было регистрировать, и к большой цветной импортной коробке прилагалась маленькая, закатанная в пластик бумажка, на которой и был номер регистрации. Уже тогда эта регистрация была полной фикцией, ибо там стояло название какой-то вымышленной организации, либо фамилия человека, которого ты никогда не знал. Потом эти глупые регистрации отменили, и дело было закрыто. Я воспринял это с радостью, потому что отец рассказывал мне, когда еще до моего рождения он ходил регистрировать наш радиоприемник «Урал», а потом уже на моей памяти мы ездили регистрировать наш первый телевизор «Рубин». Я помню, как мы заполняли анкету, где указывалась фамилия отца и наш точный фамильный адрес. Я спросил отца, зачем это нужно. И он объяснил, что время сейчас такое, а это были 60-е годы, вокруг враги. И если они на нас нападут, то будет приказ, и мы сдадим наши радиоприемники и телевизоры, куда следует чтобы враги не рассказывали нам всякое ненужное. Это было в моем детстве, во Львове. И новость о том, что путинские ребята предлагают регистрировать уже не только сим-карты, но и телефоны, вызвала у меня приступ прекрасной ностальгии. На меня вдруг вдохнули КГБшные советские времена, когда одуревшая власть жила исключительно войной и гнала туда пинками своих граждан. Я рад, что Россия возвращается в мое детство. Вдумайтесь, какие наступают веселые времена. У граждан миллионы телефонов, огромная часть их куплена на каких-то китайских распродажах, часть собрана из каких-то кусков. Телефоны везут из Америки, Дубая, Берлина. Черный рынок телефонов в несколько десятков, а то и сотен раз превышает официальный. Теперь представляем, как это будет. На улицу выйдут ряженные казаки, которые уже будут заставлять граждан выворачивать карманы и требовать показывать телефон и регистрационную карточку. Тех, у кого не будет карточки, будут бить плетками, но потом плетками будут бить самих казаков, потому что серые телефоны найдут и у них. Проверять регистрацию поручат китушкам и верным Кремлю-мотоциклистам. Потом всей этой шушере нужно будет для Кремля написать отчет. Но поскольку сейчас мобильники имеют все граждане России, кроме одного человека, то они напишут «проверили всех, кроме Путина». Ну, ему мы верим. Гражданам предстоит увлекательное состояние в длинных очередях, чтобы регистрировать телефон снять его с регистрации или принести справку из полиции, что ты его потерял. И точно так же, как сейчас, под футбольной наркотой народ радуется повышению пенсионного возраста, все будут радоваться и регистрации телефонов. Жаль лишь я не испытаю этой умилённой радости, потому что живу в другой стране, где, конечно, издеваются над людьми, но не до такой степени». Матвей Гонопольский